Честно говоря, с этой высоты дистанции кажется э, мало страшноватой. Но ничего, как мы не справимся. Один раз же я пробежал уже, неофициально зачете, полумарафон. Пробежим второй раз.